Всем привет! С вами барахло... Крутокс и... NUX И... мы дуэлим Мы дуэли Хватит там барахлить. 1-й 24 да, но даже с квиксейным... Я не могу нормальненько верхнюю песню тачка. Непонятно скачет. Ладно, ведь дерот очень бумально, а или? Ну, ну что-то на Наконец. Ом. А кто? Вот Что там? Прям шахну. Что-то ты есть. Что <свист> Хм. Чтобы к тебе кинуть -то. Что к тебе Камень. хочешь получить? Камень. <свист> <свист> Нет, калень-то слишком легко. Ммм, гору. Давай так. Что ты сделал? Не скажу. Ты не хороший. Я камень трынул О май факен Релый ВБ Эй! И второй Эй, <Hey, laughs> не Это я пойду тебя mm. Да -мо, я... Эй, блин, я ж вообще ничего не сполтил. Ну ладно. Ч ты меня взрываешь? Ха-ха, <свист> это <свист> не я. Ты серьезно, это не я? Вангел почти накрыл Ты по-прежнему стоишь довольно-таки хорошо. Знаешь, я сейчас так думаю, блин, я его выиграю вообще у тебя. Ах, а не Ты по-моему как по меня именно короче. Ну, ну, что делать будешь? Да нахуй не будет. Ну вот она силы, блин, больших отрядов. Контратак, вид тут ты свои лужи разливаешь? Ты что? Кайда. Я тихо крик башки. Пойму из башки. неважно не важно. Так, так, Осталось времени как это? что-то применялось. Да. Все весьма серьезно. Может, и, конечно, христиане идут, как говорят, кто, но Это да хрена. Mm -hmm. А еще бьют они неплохо. Да нет, вы уже их Просто... Да хрена! Прощай. Это столбы стрии. Оба. Ну, это уж Как-то не все круто. Да, я о же. Ну, наконец-то. Качан. -мо, читер. Читер. Нет, была бы ресурка у не вкачена. Я бы воскресил всех своих этих хренатений. Ты был бы читером. Почему? А почему нет? Почему был Жертва ради одного? Нет уж. А что если... Сделать так? Кем играем? Кем играем? Не связывайся с моим грифоном. <свят> Ч, ты не сильные, блин? Амба! <свят> Я не понял, здесь что? Из знака некроманта нету? Ну, вот сюда надо было брать некроманта, чтобы был знак некроманта. Там есть некромант, андрес. Ну, тут нормальный урон. Когда я ослабил твоего чувачка. твою Них... мать я еще не то нажал так, не я что реально хочешь стать проигрываю угу. остался один Если одна человек, то, надежда осталась что одна а -а -а. надежда осталась все может быть É, tá aí, mano. Ok, redução desse lado. Vamos lá, Gui. Maquei. А я с дубер твоего друга, Блин. Все равно проваливаю у бога. Да, убивают, всякие... убивают тебя всякие крестьянцы Чушь, <свят> и вообще здорово. Я же тебе сейчас зафокусирую. Я же забыл весь прикол игры 3 на 3. Ну вот, а теперь ты все на 3 на 3 Нет, как с вами буду как-то сдох. Не мана кончилась. Слава богу. <свят> а был бы взять меркаманта, был бы все норм. Был бы все не норм, было бы все читерно. Так, я тебя опять ослабляю. Теперь ты даже ничего не сделаешь, потому что у тебя не будет демайчплея. не задохсталось 5 Один. блин тебе это похоже на ту игру в которой я тебе сделал вчера твои силы еще крутые а мои нет. Вот и гоняй Что за? Понятно Понятно Ты что что за япония полетел полетел полетел у тебя кстати кони один из сильных потом у тебя будет рыцарь сильный который в нижнем углу из своей армии которую я начну сносить потом другой рыцарь за крестьянином Нормально. Ну, теперь нормально у тебя, крепкий Сен. Бум. Бум. Бум. Учи <свят> <Очень свят> прилично дважды контратаковать. Аналогично. <свят> Что? Я всего лишь дважды атаковал. А ты дважды контратаковал. Блин. Что это близко? <свят> у меня а, урон будет мень меньше где-то посмотри вот как у меня урон контракт была вообще зп твою ж мать, да я похожу уже по полному продохну у меня еще есть два героя без то есть полными силами, я я хотя уже второй подыхает якобы ну, Нет, конечно, это его делает, потому что просто не вынял. Да. Продолжаем по пол. У, -у, -у. У нас почти ровное количество крестьян. У нас один. До да, это не войско, это это пушечное мясо. Да, прям ходок. Так, так. Receive, о мой, fuck гад Stop cursing. Я могу сделать так. Бум. Бум. Опа, чё что за? Анники, а, нам не зачем сражаться. А, да, да, да. Чего ты своих убываешь тут? Ты что против меня? Не, не, <свист> да выиграл бы я так сам начали боя. 不定20下不太多了 Ну вот, как, значит, и я так не буду отпираться, как ты так будешь отпираться, ничего. я ж... Ну что, не, не успел? Лучше его щи. Вот же его щи? А-а-а! Какой виден, не спал. Ну ч, клиф Смотри, 3, 7, 1, 4. Так ничего, ты почти разбил двое моих вот. Пусть будут вторыми людьми.